Если кофе нельзя, но очень хочется. Запоминаем всего лишь пять специй, которые нейтрализуют Негативное влияние кофеина на организм И заставляет кофе работать на нас Черный перец Черный перец оказывает сильно очищающие действие На систему пищеварения Выводит токсины, улучшает обмен веществ Стимулирует работу желудка Является антисептиком Добавляйте его в горячий кофе по одной 2 горошинки Дайте настояться Кардамон Действует успокаивающе, укрепляет желудок Рекомендуется добавлять кофе в кофе коробочки кардамона Или свежий порошок Придает кофе особый неповторимый аромат За счет действия эфирных масел Воздика. Стимулирует кровь и снижает кровяное давление эфирные масла гвоздики придают кофе аромат способствует снижению негативного действия кофеина добавляйте в горячий кофе одну головку гвоздики и дайте настояться корица снижает закисляющее действие кофе на организм при приготовлении кофе можно добавить порошок корицы или целую палочку просто опустив ее в горячий кофе имбирь успокаивающий действует на нервную систему способствует снятию боли и спазмов стимулирует работу желудочно кишечного трактора при варке кофе можно добавить немного порошка имбиря или маленький кусочек свежего корня понравилось видео ставь лайк обязательно подпишись на канал до новых встреч друзья